Добрый день дорогие друзья и снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами распишем новогодний шар в жестовской росписи. Итак, у нас уже имеется подмалевок, который мы начинаем тенить. Взяли шарик поудобнее и сделали кист лопаткой. Затеняем нужные элементы, стараемся, так как наш шар золотой, то есть светлый, не выходить за края по максимуму наших цветов. Естественно затеняем по большей части со стороны тени, послабее со стороны света. Заведомо мы это уже знаем. Следующий этап называется прокладка. Прокладываем самые светлые части наших цветов розовым оттенком. Кубышку прокладываем легкими мазками белистыми и потихонечку уходим в тень, то есть в более дальние мазки. В тени краска в основном смешивается и получаются более темные лепестки. Держать очень сложно, старайтесь шар не уронить. Иначе ваши старания будут напрасны или придется дорабатывать. Точно так же расписываем и белый цветок. Показываем бликовку, то есть самые светлые части на цветах. Следующие цветы у нас пятилистники. Намечаем их основные лепестки. И прокладываем. Светлые части. Намешиваем зеленый оттенок и прокладываем листья. Обязательно оставляем центр у каждого листа. Чешелистники, стебельки, все сразу. Следующий этап это бликовка. Перевидными мазками показываем светлые мазки блика на листьях. Следующий этап называется чертежка. Мы берем тонкую кисть и очерчиваем потерявшиеся элементы цветов и листьев. Цвет обычно подстраиваем под оттенок цветка, а в листьях делаем красноватый, либо синеватый. Можно светло-зеленый. Далее мы начинаем делать серединки цветам, Лучше сделать их разными. Делаем травку для заполнения пустых пространств и связывания всех элементов в букете. Вот и готов наш шарик. Спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на мой канал. Получайте обновления. До новых встреч!